Арендовать недвижимость, купить в ипотеку или все-таки накопить? Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня мы разберемся в этой теме. Многие не любят быть кому-то должными, и я раньше тоже был такой, но ипотека это очень крутой инструмент. И сейчас я вам расскажу почему. Ипотека позволяет вам пользоваться недвижимостью без денег, здесь и сейчас. Вы можете жить сами, сдавать ее в аренду, получать пассивный доход, либо инвестировать в кредит вкладывать всего 15-20% первоначального взноса, а далее перепродавать жилье и получать доход уже со всей стоимости прироста объекта недвижимости на всего 15-20% вложенных. Ипотека защищает вас от инфляции. И инфляция вообще за последние 5 лет составила 9-12%. Следовательно, жилье примерно настолько же дорожает. А ставка по ипотеке сейчас 5-11% в зависимости от программы и банка. Да, вы платите банку процент за то, что пользуетесь его деньгами, но он меньше инфляции, а еще каждый год ваша недвижимость прибавляется не Поверх той самой инфляции становится только дороже. Мы не берем переоцененные объекты. Вообще, наверное, надо снять видос на тему, как их отличить. К ипотеке вообще нужно относиться так, как будто вы пользуетесь своей квартирой и постепенно выкупаете ее у банка. По сути, так это и есть. А что при аренде? Вы каждый месяц платите за услугу, которую вам оказали в предоставлении жилья. Это именно трата, и никакая не инвестиция, не освобождение денег для прокрутки вашего капитала. Это трата, и имеет она место только когда вы в арендованной квартире живете один год, пока выбираете себе жилье, либо жилье для получения пассивного дохода. Все рассказы о том, что я арендую крутую квартиру, и мне так комфортнее, я прокручиваю деньги, не более чем самообман. Самый большой минус в аренде, по крайней мере в России, это непредсказуемость. Собственник завтра может сказать, я продаю свою квартиру уезжать. Или я поднимаю цену, плати. И договоры у нас редко кто составляет правильно, а некоторые вообще снимают на доверие, и оно их потом подводит. А когда вы просите зарегистрировать ваш договор где-нибудь в Росреестре, то собственно скорее всего сдаст другому эту квартиру, посчитав вас каким-то сложным клиентом, хотя вы просто хотите гарантии. Логичнее же всего взять крутую квартиру в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, не морозить все деньги, только часть. Будь уверенным в том, что завтра тебя никуда не погонят, платить за нее в месяц дешевле, чем ты бы платил дяде, у которого арендуешь, а потом, когда поменялись планы или ты решил переехать, продал, вернул свое и, скорее всего, даже заработал сверху. Либо есть еще один вариант. Ты покупаешь квартиру в ипотеку, сдаешь ее в аренду, а на эти же деньги живешь там, где хочешь. И получается, работают два капитала. Тот, который ты прокручиваешь, и тот, который у тебя на недвижимость. Но есть еще отдельная каста. Это любители накопить. Мы их очень часто видим в Сочи. Они все копят, копят, денег у них становится больше. Но вот купить они из года в год могут одно и то же. И причина тому инфляция и рост цены на рынке, и нежелание быть кому-то должными. И вот смысл тогда откладывать покупку, если такой результат. Ведь можно перехватить денег у банка, купить то, что нравится, жить здесь и сейчас, а потом плавно рассчитаться. Поверьте, это то же самое, что откладывать сумму каждый месяц копилку. Здесь же ваша копилка – это банк, и выплата за ипотеку – по ежемесячному платежу. Копить нет смысла при любом доходе. Даже если вы зарабатываете несколько миллионов в месяц и на квартиру вам нужно накупить 6 месяцев. Ипотека в первую очередь защищает вас от волатильности рынка. Вы фиксируете стоимость на момент покупки, а потом просто гасите, освобождая свой капитал откуда-то. И небольшой лайфхак напоследок. Если боитесь, что взяв ипотеку не сможете ее платить, то возьмите ее на самый максимальный срок с минимальным платежом. Когда у вас будет возможность, вы будете ее досрочно гасить с уменьшением срока кредита, а не платежа. И старайтесь ее оплатить так, как будто у вас ипотека не на 30 лет, а на 10 лет. Тогда вы ничего не переплатите банку. И помните, что уменьшить срок ипотеки всегда возможно. А вот уменьшить платеж, если на него не хватает, или увеличить срок ипотеки, потому что хочется платить побольше, нет. Вывод. Присмотритесь к ипотеке, потому что это крутой инструмент и ей пользуются во всем мире, потому что вы платите чужими деньгами за свое жилье. С вами был Макс Репьев, жду ваших комментариев внизу, напишите что думаете и поставьте этому видео лайк. Ну и если хотите приобрести недвижимость, то ссылки у нас указаны внизу в описании к этому ролику. Подпишитесь на этот канал, расскажите о нем своим друзьям, ну и вам всем хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.